в деревне по просьбе своих подписчиков я показываю как я сажаю перцы и баклажаны я открыла свой дневничок и в прошлом году я сажала их именно 12 февраля то есть урожай у меня был хороший и думаю надо будет вам показать как это делаю я ну давайте посмотрим на грунт грунт у меня для томатов и перцев натуральный покупала его в нашем садовом магазине ну, смотрите, какой у вас. Можно пользоваться и садовым, скорее всего. Но когда я пользуюсь садовым грунтом, прорастают всякие мелочи садовые. Посудками я пользуюсь вот такими для рассады. Я беру это обычные, видите, например, из-под молока коробочки, из-под сока. Делаю там внутри дырочки, отрезаю коробочку, как видите, и оставляю, чтобы крышечка могла вот так закрываться закрывается наполнила грунтом эти коробочки надо обязательно их пролить до того как посадить семена я их замочила в энергене энерген это природный стимулятор роста я в нем замачиваю семена вот видите я поставила баклажаны у меня замочились вот это перец хаски и я была вынуждена прикупить еще другого перца. Проблема возникла в том, что вот этот перец хаски, который я безумно люблю, оказалось всего лишь там 5 штучек. Это, конечно, маловато. И я купила еще вот бивень называется, это толстостенный и ранее спелый. И я купила тоже вот белозерка называется. Она очень похожа на размеры перца хаски, но я посмотрю, как он будет развиваться, то есть я буду сажать три вида перцев в результате. Хотела один только, но получается, что так обстоятельства складываются. Я их тоже замочила, всех все в энергия, и сейчас покажу, как я сажаю в коробочке в свои подготовленные уже перчик. Давайте посмотрим. Все, значит, у нас сейчас подготовлено. Я беру линеечку такой вот обгрызочек и делаю бороздочки подготавливаю бороздочки для того чтобы положить туда семена в зависимости от того сколько мы их положим здесь они у меня будут расти в этих коробочках до пикирования потом я буду пикировать и уже поставлю их в ящики в теплицу обычно я таким образом делаю я подготовила уже вот такие вот этикеточки я делаю такие металлические этикеточки, они не ржавеют, очень удобно, из вот подпирных банок нарезала и сейчас буду их ставить туда. Вот сорт хаски, начнем отсюда, наверное, их всего вот 5 штучек у меня, прям любимых мною семян, но они действительно вот и крупные, конечно, видите как. И тут я же посажу сладкий, сладкий перец белозерка, тоже хорошие крупные семена. Я первый раз сажаю такие семена, но посмотрим. Я обычно штук 20 перца сажаю, и мне хватает их прям предостаточно. Потому как, вы понимаете, лучше ухаживать за меньшим количеством перца, баклажан, нежели прям вот как-то лишка посадить их и потом бегать за ними, окучивать их. Я сторонник вот такой системы посадки и ухаживания за своими перчиками и баклажанами. Вот посмотрите, как у меня получилось. Я думаю, все здесь видно. Я тоже сейчас поставлю вот так вот. Ага, вот бирочка у меня. Вот белозерка перец я написала. Я их заглублю чуть побольше, чтобы мне можно было закрыть. До всходов. я буду их закрывать. Сейчас мы присыплем землей. Я пока разложу, не буду вас утомлять. Разложу все свои семена и потом я вам покажу, как я присыпаю уже сверху землей. Все семена у меня разложены по коробочкам. И я просто сверху сейчас вот так вот чуть-чуть припорошу грунтом тоненьким слоем. Тоненьким слоем, чтобы семян не было видно. У меня здесь немножко добавлено вермикулит. Я этот грунт, который на верхний слой, я его слегка, конечно, просеяла, потому как Попадается такой ворсистый грунт, я думаю, чтобы тяжело не, не было при всхожести. Я его через сито процедила, просеяла, вернее, правильнее сказать, чтобы не было. Вот видите, он даже без всяких махристостей, которые есть в грунте. Вот такой очень-очень ровный грунт. Я его просеяла через... Друшлаг даже, не через сито, а через друшлаг. И посмотрите, как я притопила, чтобы закрывались коробочки. Я притопила, я, как я углубила стикеры, чтобы было возможно закрыть коробочку. Сейчас можно закрыть крышечки, когда все это припорошено. Ну, прежде я, конечно, брызну. У меня здесь состав так с энергеном разведен. Видите, темненький такой чуть-чуть, чтобы земля сверху была влажная. Я, конечно, всю землю перед тем, как положить, естественно, увлажнила, как же обязательно. Вот, сейчас я тоже сверху также землю увлажняю. И я обычно делаю вот таким образом. Резиночкой одеваю. О, порвалась резинка. Так, одеваю резиночку на, короб... на коробке. Вот таким образом. И видите, все герметично, хорошо. Я буду каждый день открывать эти коробки. И как только я увижу всходы, я просто отрежу вот эту часть. Она не нужна, куда они зайдут. И все, я буду их ставить на проращивание, на досвечивание уже под фитолампу Вот видите, как удобно, хорошо, мне очень нравится. Потом их, сказать, можно и выкинуть. Ничего тут такого нет. Это уже, как говорится, материал БУ. Все герметично и очень практично. Так что рекомендую вам сажать таким образом. Все очень просто, удобно. И я ее сейчас поставлю друг на друга, даже чтобы место поменьше занимало. Все. Получилась вот такая очень практичная у меня стопочка. Я буду каждый день просто туда заглядывать, смотреть, как они зашли. И в свои тетрадочки я обязательно напишу, когда я поставила на проращивание мои перцы и баклажаны.